На склонах Рима в Колизее Стояли семьдесят христиан. В молитве к Богу все взывали, Просили сил все у Христа. И небо плача преклонилось, Любовь наполнила сердца. Я с вами буду голос Бога, Звучал в скорбящие сердца. Я не оставлю, не покину, Я буду с вами до конца. Я кровь пролил за вас на древе И искупил вас от греха. Лишь верными вы здесь мне будьте, Возьму с собой вас в небеса. Стояли люди там в разодранных одеждах. Рука Христа держала их сердца. И мать с ребенком за руки держались, Молилась мать за бедное дитя. Любовь в молитве к Богу пламенела, Взывали те христианские сердца. Они отдали жизнь свою Иисусу, Христос ведет их в небеса. Грехи их смыты кровью святою, Любовь Христа наполнила сердца, Они сияют радостью Иисуса. Смерть не страшна, любовь царит в глазах. В молитве, в вере Господу взывали, Не дрогнули от страха их сердца. Святого Духа Божия имели, Все знали с кем, за что они в цепях. За правду, за любовь святую на убиение отданы они, Но Бог сказал, Врагам возмездие здесь будет, К концу веков я суд для них создам, И дам испить им чашу беззаконий, Наполненную ими до конца. И вот судья не дремлет, час настанет, Откроет книгу жизни он свою. Те имена, чьи вписаны там были, Взойдут навечно к Богу в небеса, А чья рука здесь зло творила в мире, Навечно бросит тон во тьму греха. О люди, примиритесь с Богом, Чтоб не гореть во гневом никогда. Указ издал однажды император, кольва мы бросим всех христиан, Мы праздник весело составим, Готовьтесь все к нему скорее, Там жарко будет, львы готовы, Готовы также там кресты, Для слабонервных нет там места, Нужны военные сердца, Кто жаждет мести, жаждет смерти, Такому место там я дам. Придите все, кто против неба, Мирская жизнь нам здесь дана, Христиан сотру и больше нет, не будет Духа здесь Христа, но друг Ты ошибался, Христос живой, живет сейчас, спасает, кто к Нему приходит, спасает грешные сердца, а гордость грешную не любит, противна гордость для Христа, смирение Господу угодно. Он ждет послушные сердца, Кто всей душой возлюбит Бога, Возлюбит Слово навсегда, Возьмет в небесную обитель, Возьмет с собой в любовь Отца. Ему приятно лишь смирение, Святое сердце любит Он, Ему нужны святые руки, Не проливающие кровь. Христа любовь жива сегодня, Зовет тебя он в этот час. Откликнись, друг ты: Не замедли, любовь святая ждет тебя, И вот в молитвах губы задрожали и сокрушили ли вы их нежные сердца, а тех других, которых там распяли, пожал безжалостно огонь, Их души к небесам поднялись. И Бог им дал там новые тела, Которые ни львы огонь не тронет И не погасит жизнь их никогда. За то, что грех назвали они смертью И выбрали в миру любовь Христа, Сейчас живут они на небе с Иисусом, Не тронут их те злобные сердца, Ничто, ни зло их больше не коснется, Прибудет с ними Божья рука. Любовь познали они с Богом, Стояли твердо в вере до конца. И вот подходим мы сейчас к финалу, не приближаются к концу. Ведь суд начнется с Божьего дома, Врага коснется там моя рука. Воссядут судьи истинного слова, В устах их нет ни капли лжи. Избавлю тех, кто верил в Бога, Распятого воскресшего за них. В грехах сегодня мир весь погибает, Не думают о Боге их сердца. Весь мир наполнен здесь прелюбодеянием, Отвержены от Бога их сердца. Любовь сегодня здесь моя открыта, Зовет сегодня грешные сердца. Откликнись, не отвергни Бога, один Он здесь единый, наш Судья. В молитве руки к Богу простираю, и Избрать прошу вас Господа Христа. Он жизнь принес сегодня всем, кто верит. Откликнись, друг мой, на призыв Христа. Грех не приведет тебя сегодня к Богу, закрытый для Него туда врата. Любовь, прощение. Вера в Иисуса, она ведет нас в небеса. Сегодня грешный мир Христа любовь сломить не может. В ней Дух Святой победу всем несет. Кто выбрал Бога, Он Христу дороже, А грешный мир на суд Он приведет.